коллеги с вами Саков Роман компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео как всегда каждый понедельник мы с вами встречаемся разбираем что произошло на неделе предыдущей обсуждаем важные события которые ожидаются на этой неделе и также проходимся по ключевым инструментам рассматриваем инструменты как для трейдинга так и для инвестиций прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если он вам нравится если не подписаны еще на наш канал то обязательно на него подпишитесь и те вопросы которые у вас появляются обязательно оставляйте в комментариях к этому видео и так эта неделя у нас может стать довольно таки интересной на этой неделе не так много событий которые будут выходить с точки зрения макро но будет одно а именно конференция джексон холл которая проходит на который будет выступать джером паул и соответственно то что он скажет на ней может безусловно повлиять на рынок. Но обо всем по порядку. Давайте начнем с общих вещей, до да, которые сейчас на рынке происходят. А на прошлой неделе мы видели также коррекцию, которая произошла. Ее опять довольно таки быстро откупили и ну, фактически сейчас и европейские индексы, и американские индексы, и азиатские индексы торгуются в положительной зоне. Ну важно отметить то, что азиатские, да, то есть, например, там китайские индексы, они а, уже находятся в падении довольно таки давно и фактически любой позитив, который происходит происходит на американском рынке он также отыгрывается и там да это тоже важно понимать но в целом что сейчас происходит да то есть ключевой момент да, который мы обсуждали также ранее это то как будет вести себя фрс с точки зрения сворачивания политики стимулирующих мер повышения да, повышение процентных ставок но если речь о процентных ставках может пойти через год ну в следующем году в двадцать втором то уже Вопрос о том, чтобы уменьшить выкуп казначейских облигаций, он уже идет, он уже обсуждается. Но препятствием этому может послужить как раз новая волна новых кейсов коронавируса, да, то есть новых заболеваний, которые мы видим в США. Вот это немножко может дать возможность не сворачивать вот эту политику стимулирующих мер раньше, да, то есть, возможно, ее могли бы свернуть и в сентябре. Но есть ожидания. Того, что ее могут и а, сохранить поэтому а, пристальное внимание будет как раз на а, пятницу когда произойдет а, вот данная а, конференция а в целом а, мы сейчас видим да если посмотреть опять же ситуацию по а, заражению корона корона да мы давно не возвращались к этой, а, к этой теме но тем не менее новая волна до да, новые виды вируса они появляются а, фактически уже бо большое количество людей до да, в разных странах до да, разные пропорции есть которые были привиты, но уже и эти люди заражаются, да, повторно, соответственно, дальше уже вот как пойдет ситуация со второй вакцинацией, да, или еще какие меры будут приняты, вот здесь как раз такой достаточно большой вопрос. Мы видим, что Вновь кривая по США пошла вверх, и несмотря на хороший рынок труда, да, то есть, казалось бы, восстановление экономики, которое сейчас происходит, оно, эта ситуация может повлиять на решение ФРС. Да. Если этого не произойдет, то, собственно, рынки могут начать корректироваться, да, если ФРС не продлит вот данную политику, которую планировалось свернуть, если все будет идти в позитивном, что называется, ключе. Индекс страха, к которому мы тоже периодически возвращаемся, сейчас скорректировался. Да, на прошлой неделе мы увидели, что он подрастал, даже доходил до отметки 25. Такое среднее значение находится 20. То есть при 20 мы можем ожидать планомерный рост индекса SP. Да, внизу приведен график в сравнении с фьючерсом с ETF, прошу прощения, SPY да, на индекс широкого рынка. Собственно, да, мы видели, коррекция была как раз в тот момент и опасения, то есть, ну и индекс. Индекс страха, индекс викс, он, собственно, на этом фоне рос. Сейчас мы планомерно восстанавливаемся, откупаем ту коррекцию, которая была. Ну и, собственно, сейчас рынки мы видим в более позитивном ключе. Давайте посмотрим, что происходит на рынках. Здесь в данном случае это будет уже более ну, понятно. да Понятно. Начнем мы с календаря. По календарю не так много событий, ну помимо того, что пройдет Джексон, конференция Джексон Холля. Соответственно, начнется она в четверг и выступление Павла будет в пятницу. Но помимо этого в понедельник также будут данные по продаже на вторичном рынке жилья. По США во вторник будут опубликованы розничные продажи по Новой Зеландии, ВВП Германии, продажи нового жилья выйдут в США, будет опубликован во вторник. Также заказы на базовый товар длительного пользования будут опубликованы в среду. Здесь мы видим, что по ожиданиям ожидается прирост изменение запасов сырой нефти, как всегда, выйдет по средам. ВВП США выйдет, здесь тоже ожидается, ну, пока на прежнем уровне 6,5%, что после 2020 года выглядит довольно-таки неплохо. И, ну, как я уже сказал, то есть конференция с Джексон Холли начнется в четверг и в пятницу будет само, само выступление Паула. А теперь, что у нас происходит на рынках? На прошлой неделе мы видели также продолжение коррекции по паре евро-доллар-американский доллар, мы вновь дошли до области поддержки на уровне 1.17 и 1.16.80. Собственно, пока у нее и остановились. Собственно, здесь мы вполне можем увидеть краткосрочную коррекцию в области 1.17.60. И, собственно, здесь я для себя тоже поставил отложенный ордер на случай присоединения как раз вот к данному движению. Опять же, это контртрендово на текущем. То есть, похожая ситуация, как была и 12 августа. То есть, буду пробовать заходить, если будет, собственно, коррекция, и цена дойдет до моего отложенного ордера, где я по той цене, по которой я бы вошел в эту позицию, потому что ожидать там сильного роста и перехая тех максимумов, которые были 13 августа, возможно, и не стоит, да? но то, что коррекция сейчас происходит, евро будет укрепляться против американского доллара в течение нескольких торговых сессий, а пока сейчас мы видим это с точки зрения графика да, на текущий момент. А по британской валюте тоже мы дошли до области поддержки, то есть те минимумы, которые мы видели в марте, в июне в июле и сейчас цена от этого уровня корректируется здесь я тоже по данной позиции для себя вошел рассмотрел вход ставил отложенный ордер пока цена вот не дошла до, до него мы видели что вот ну, на момент записи данного видео да, вот в течение данного часа мы опускались ниже но пока буквально пару пунктов цена до него не дошла но тем не менее в эту позицию я бы тоже зашел опять же контр ну с одной стороны да если мы берем во внимание то что у нас боковик да то в принципе Позиции выглядят довольно-таки неплохо. Но пока в течение, по крайней мере, последнего месяца у нас сохраняется нисходящее движение. То есть, американский доллар укрепляется против британской валюты. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. А пара американский доллар, канадский доллар реализовала тот сценарий, о котором мы говорили. Даже был перехай тех уровней, которые мы видели в прошлом месяце. Сейчас пара корректируется. А здесь я тоже для себя, как основной сценарий, буду искать покупки. Возможно, из области 1.2630. Куда может эта коррекция как раз прийти? Буду перезаходить в рамках текущего тренда который сохраняется именно на укрепление американского доллара. А да, пока в шорт я входить здесь не буду, так как у меня есть другие позиции, которые идут контртрендово. Поэтому здесь по этой валютной паре я пока... Отложенных ордеров не ставил а Пара американский доллар, японская иена Пока здесь тоже продолжает двигаться В боковике, фактически второй месяц у нас сохранится Это движение, диапазон 110.76 Верхняя граница, нижняя граница 109.15, в этом диапазоне Мы колеблемся, а рассматривать Входы или вблизи Поддержки, или вблизи сопротивления Сейчас мы находимся в середине данного канала, поэтому Здесь я пока позиции открывать не буду а По австралийцу На прошлой неделе также было довольно-таки сильное падение Опять же, тренд у нас нисходящий здесь сохраняется то что мы видим с точки зрения дневного таймфрейма ну ускорение прошло как раз после пробития отметки 75 75 которое произошло у нас в июне и после этого у нас движение ускорилось. здесь я рассчитываю только на небольшую коррекцию то есть не на смену тренда то есть опять же как я говорю ситуация контртрендовая поэтому здесь я ну похожую позицию я буду открывать по новозеландцу сейчас я об этом покажу здесь пока не оставил отложенных ордеров ну фактически здесь ситуация похожа, да вот как и с новозеландцем По новозеландцу здесь я как раз тоже поставил сложный ордер. Если цена до него дойдет, скорректируется, то по данной сделке я бы в, тоже в эту позицию вошел. Контртренд, опять же не рассчитывая на сильный рост. Возможно мы придем там в область 70-90, то есть те максимумы, которые мы видели в начале августа, но скорее всего пока не более. Да? На пробой области 70-90 он тогда даст возможность как раз пересмотра тренда уже вновь на восходящий. Но пока тренд нисходящее здесь сохраняется. А золото. <клев> по золоту продолжаю держать позицию. Здесь я заходил на шорт. Пока у нас общая тенденция, ну, в рамках последних нескольких месяцев сохраняется нисходящая. Были довольно-таки неплохие уровни. И здесь я вошел на прошлой неделе, до да, 19 августа. А, собственно, входил практически по локальным максимумам, которые были. После закрепления ниже а, минимум, которые были 17 августа. А, собственно, сейчас я просто скорректировал стоп-лосс. У меня он был за максимум 17 августа. Я перенес всего на, на, за максимум того дня, в который я входил. Собственно, сейчас цена торгуемся достаточно близко к данному уровню, но пока позицию не закрываю. Собственно, если будет обновление минимальных значений, которые были сформированы в конце прошлой недели, то это даст подтверждение, что у нас сохраняется ну, негативный настрой по а, золоту. И стоит Take до да, в области минимальных значений, которые мы видели 10 августа. То есть там такая среднесрочная цель по данной а, позиции. С точки зрения индексов, а, как я уже говорил в начале, да, теперь посмотрим непосредственно на график а, да была коррекция ее опять довольно таки быстро откупили после обновления локальных максимумов от области поддержки мы как раз отскочили сейчас индексы немного а, припадают даже вот после а, открытия сегодняшнего дня собственно сейчас уже открылась а, началась европейская сессия да мы на примаркете видели а, рост сейчас уже фактически тот рост который был в первой половине дня его уже а, откупили а, ну точнее по продали, да, назовем это так. Но американские индексы, они пока продолжают расти, ну понятно, что Америка еще не открылась, это еще прецессионная торговля, которую сейчас мы видим, но картина была точно такой же. Мы довольно-таки сильно просели, но опять же, насколько сильно, да, то есть здесь коррекция была в районе чуть меньше чем 3%, то есть... Фактически это те же самые движения, которые мы видим каждый месяц, да, примерно в середине месяца они а, происходят и а, точно так же достаточно быстро откупают. Вот здесь как раз а, очень многое будет зависеть от того, что да, скажет нам а, Джером Пауэлл в пятницу, как дальше себя индексы будут вести. А по нефти падение продолжается, тренд а, поменялся на нисходящий, по крайней мере с точки зрения дневного таймфрейма мы это видим, и ближайшие цели по снижению это область 64-62, то есть туда а, инструмент нефти, да, сейчас и продолжает снижаться, поэтому здесь пока с покупками нужно быть аккуратным, по крайней мере, пока не произойдет какого-то смена, смена тренда, и сейчас больше видится как раз нисходящее движение по данному активу, соответственно, снижение и нефтяных компаний, да, который может произойти все эти падения как раз нефти. А по другим индексам, Dow Jones, также похожая ситуация была и на индекс S&P 500, да, была коррекция, сейчас ее откупили, и в целом Индекс подрастает а Nasdaq чуть меньше здесь была коррекция Но не было на прошлой неделе Перехая исторических максимумов Вполне вероятно, что это произойдет уже На этой неделе а С точки зрения инструментов фондового рынка Опять же, здесь важно, что мы видим Да, S&P 500 находится на локальных максимумах Но если вы, как и я Используете диверсификацию в вашем инвестиционном портфеле То мы видим, что Немногие компании Как раз показывают какой-то сильный рост То есть, индекс движется за счет самых крупных компаний, которые в нем входят, да, Apple, Facebook, ну и другие технологичные, крупные технологичные компании, но много компаний, которые также продолжают проседать, и, собственно, также мой портфель пока проседает, но, собственно, если будет коррекция, то я для себя буду какие-то акции докупать, на которых есть еще запас, да, то есть те акции, которые покупал не полным объемом, ну и, конечно, проседают акции китайских компаний скорее всего я оставлю позицию также в байду в алибаба то есть вот две скажем так интернет компании которые у меня куплены в них если будет еще коррекция то я могу еще добавить байду по алибаба ну если мы дойдем там до уровня 120 или 100 то конечно же, буду еще небольшим объем докупать но опять же понимая все риски то что инвестиции в китайские компании сейчас они высоко рискованно несмотря на все мультипликаторы которые мы по ним видим вот это неопределенность отношений там, между США, и Китаем да, и внутреннее регулирование в Китае, но безусловно да, дает вот эту долю риска, но с другой стороны, когда на рынке все плохо, да, когда все падает, это опять же одна из возможностей, чтобы в эти активы войти, но опять же это не торговая рекомендация, не инвестиционный совет, так делал я и не обязательно, что подобный подход, да, он подходит именно вашей стратегии, поэтому всегда оцените риски, прежде чем принимать какие-то решения. Ну а на сегодня это все, с вами был Сергей Роман, всем желаю хорошей торговой недели, увидимся с вами через неделю, на этой неделе у нас пройдет также вебинар с Александром Элдером, он будет в четверг, ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео, также приходите на этот вебинар и там уже более подробно Александр расскажет также и свое мнение о рынке и обратить внимание на те компании, которые могут быть интересны. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось и увидимся через неделю, спасибо и до свидания.